Сейчас я хочу поговорить немножко об устройстве печей. Здесь яма вырыта примерно на 30 сантиметров вглубь. Здесь стоят два кирпича для создания тяги. Но главная особенность в том, что яма выложена целиком, как канава, как, э, как ванна, она выложена глиной. И в течение дня я накапливаю здесь угли. Уже очень много углей накопил. Но вообще они мне нужны для залы, Смысл нет в том, что вот именно в такой конструкции углубление с глины и большим количеством горячих углей эта печка обладает таким интересным свойством, что я могу держать вот здесь вот сковороду. А где находится сковорода, там очень жарко и там сейчас будет жариться консерв. Желе. конечно удобнее сюда положить вопрос не в этом вопрос в том что благодаря такому интересному такой интерес конструкции я смог остатки из консерва подержать рукой здесь так чтобы оно расплавилось вот еще несколько сантиметров дальше вы слышите? Все уже начинает шипеть. Но ну, а я могу держать. Такая вот интересная конструкция. Надеюсь, что это печь. Да ничего не надеюсь. Классная печка вот и все. А тут вот работает. Крутейший фонарь. <смех> да. Но, конечно, ракетная печь. То есть, если бы здесь был длинный дымоход, как раньше, это удобнее. В том плане, что... Вот эта печь при разгорании очень, дильно, очень сильно дымит, сильно дымит, дымит совсем. Ракетная печь не дымит вообще. Она если только разгорелась, пошла тяга и все, ровное пламя у нее, все очень хорошо идет. Вот. Ну, вообще это проект по пересборке моей ракетной печи, потому что она была собрана из вот таких вот газобетонных блоков и из вот таких вот... Так, тут не видно ничего, да? Из вот таких вот земляных блоков. И эти земляные блоки начали осыпаться И я отвлекся, как всегда, <laughs> на другие дела при пересборке. И потом просто замазал канал глины готовится все очень здорово сейчас будет Всё.